Всем привет! Добро пожаловать в мою оранжерею. Сегодня мое видео будет про колладиум. Я буду пересаживать его в горшочек и составлять грунт. В прошлом видео я показывала один колладиум. Посылочку распаковывала. И смотрите, вот у него, видите, листики уже стали раскручиваться прямо на глазах очень быстро. Но у меня появился еще один дружочек такой маленький. И тоже листик раскручивается. А этот будет белый с белыми листьями. И такие как будто брызги красные на листьях. Тоже очень эффектное такое, знаете, очень красиво смотрится декоративно. В общем. Конечно же, любит очень светлое место, любит солнце. Ну, если такие прямые, солнечные лучи, то, конечно, лучше притенять. А так, в зимнее время, или, либо мало вообще солнечного света, то, конечно, лучше досвечивать его лампами. Купила для него я грунт, вот такой вот, ну, фиалка. В общем, почвенный грунт на основе биогунта. Тут как раз и подходит он, и король тоже. В общем, колладиуму нужно сделать, приготовить рыхлый и очень питательный грунт. То есть я буду сейчас смешивать вот этот грунт с разрыхлителями и добавлю обязательно конский перегной. Тоже это все помешаю, чтобы грунт такой прям питательный. Колладиумы очень любят кушать. Ну, так как я буду пересаживать пока один колладиум. Вот у него, видите, какие корешочки уже доросли. И корни, они очень-очень хрупкие. И нужно пересаживать очень аккуратно. А вот этот вот коллагиум, он, видите, только вот корешочки. Луковочка только стала просыпаться, пошел рост. Вчера не было, сегодня вот появился листочек. Вот когда корешочки дорастут до дна, Тогда я его тоже пересажу. А пока он будет у меня здесь расти. А вот этого дружка я перевалю. Приготовила я ему вот такой вот горшочек. Будем наращивать корешочки. Он очень быстро быстро растет. И очень быстро покидывает листья, раскручивает. Ну вот, с огуречной грядки я положила перегной. Он уже такой перепревший, то есть он гореть не будет. И он такой, ну классное, конечно. Я думаю, каладе ему это очень понравится. более я ему еще положу вермикулит. Вермикулит. Все это перемешаю. Чуть-чуть перлита положу. Вот такой вот рыхлый грунт получился, прям классный. И теперь я буду положить все в горшочек. Теперь очень-очень аккуратно. Вот так вот. Ну, это, конечно, пенопласт. Ну, не совсем нравится мне пенопласт, потому что... Корни прорастают. Вот, представляете? Проросли пенопласт. Слышите? Придется его оставить, наверное. Потому что колладиу не любит, когда ему тревожит корневую. Пусть так и растет теперь. И теперь я его просто присыпаю так поглубже. Я хочу, чтобы наросли большие листья. Ну, здесь поливать буду, когда там. Ну, да, ну конечно же я забыла добавить на дно еще удобрение осмокот. Но я его вот так вот посыплю. Оно вот так вот все перемешается с почвой. И при поливе оно будет туда проникать корешочка ну вот я его поставила на поддон и сейчас немножко из стабилизатора прям смочу верхний слой грунта сильно поливать его не буду Ну, второй колладиум я уже говорила, что пересажу попозже в точно такой же субстрат. <с> Но ну, мне прям нравится, такие листочки веселые у него появляются. Конечно, я буду его показывать, снимать видео. Так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии обязательно. Увидимся в следующем видео.